Так работает эгрегориальная система, довести все до единообразия. До единообразия проще всего убавлением добраться, чем прибавлением. Да? На прибавление нужно ресурс, а на убавление никакого ресурса не надо. Чик-чик, отсек по краям, все, вот частоты у сознания становятся удобоваримые для того, чтобы этим сознанием управлять. Да, и он уже не выбивается из системы равновесия, он подчинен закону равновесия, но путем убавления. Вот так работают религиозные системы, они режут частоты сознания, частоты желаний, частоты потребностей, да, говоря, не желай этого, то есть просто вот так вот обрезают, говорят, сейчас этого желать не надо, потому что события под это желание еще не подготовлены. Сейчас подготовим, включим тебе это желание. И сознание просто не хочет того, чего нет в природе, но не хочет потому что этого же нет, чего его хотите. Да? Вот так работает эгрегориальная система, в частности, система мусульманства очень, именно вот таким вот способом она работает, вот, вот так, на, такими, такими методами, такими а, алгоритмами, она управляет сознанием людей, а, причем всех устраивает, потому что когда сознание не желает того, чего нет в природе, оно становится, вернее, выглядит очень удачливым, ведь у него получается все, что он за только задумывает-то он в рамках возможностей, сформированных эгрегорами. Но эту тему мы более подробно будем с вами разбирать на тару потому что там вот работают, как раз мы изучаем, как воздействует через арканы эгрегориальные системы. Вот там я вам это более подробно все расскажу. Сейчас на стихиях вы только просто это должны увидеть. Если точка сборки фиксируется на Аджна-Чакре, на вертикале, Огонь-Земля, включаются эгрегориальные предпочтения, а значит, эгрегориальные инструменты. Эгрегориальные инструменты действуют одним единственным способом. Умаляем, убавляем бытийную массу, убавляем частоты, убавляем энергию, приводим к соответствию с нормой. Но вот когда точка сборки фиксируется на уровне сахасрара чакры, работает другой алгоритм, прибавляем. Прибавляем для того, чтобы сгармонизировать все. Вот именно этот, это качество управления собственным сознанием нам и надо. Вот именно его мы и возьмем на вооружение, оно будет нашим основным. Поэтому если вы хотите добиваться такого, самого, такого вот эффекта, который дарит нам фиксация точки сборки на атмическом теле, вы должны научиться крепко-крепко держать точку сборки на этом уровне сознания, прежде всего попав в агрессивную среду близких людей, которые очень хотят, чтобы ваша точка сборки находилась на удобном для них уровне. И ваша задача будет удержаться. Если вы удержитесь, вы потом удержитесь от всего. А если вы будете падать, значит, как только вы упали, как только вы почувствуете, что ваша точка сборки уронилась не там, где ей положено быть, вы должны прежде всего остановиться и задуматься, что меня сейчас заставило добровольно сдать свои позиции и работать с этой темой. Все техники по курсу освобождения сознания здесь вам в данном случае в помощь. Там предусмотрено все, чтобы освободиться от этой проблемы.